Дорогие друзья, от имени коллектива совхоза Ленина» и от себя лично хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Предыдущий год, к сожалению, не принес нам облегчения. Я хочу, чтобы в следующем году мы все с вами почувствовали изменения к лучшему. Чтобы чиновники стали прощать долги не западным странам или каким-то соседям, а нам с вами. Чтобы люди, которые живут в нашей стране, поняли, что они действительно живут в самой богатой стране мира чтобы у нас самое лучшее было образование, здравоохранение, и чтобы с нас никогда не брали власти за это деньги. Я хочу пожелать вам, чтобы тарифы ЖКХ понизились, а людей, которых мы выбираем, мы перестали называть господами и стали называть товарищами, чтобы они действовали не как господа, а как товарищи, и понимали, что каждый гражданин России – это его не только земляк, но еще человек, перед которым он обязан отчитаться, куда он потратил бюджетные деньги. Я хочу, чтобы все деньги, которые находятся в государстве, стали действительно народными. Я хочу пожелать вам, чтобы мы в следующем году жили в совершенно другой стране. Стране, которая думает, заботится о своих стариках, о детях. Я хочу пожелать вам, чтобы все мы были счастливы. Счастья вам, здоровья и всего самого хорошего. С Новым годом!